Сегодня с вами полетаем на одном из лучших турмовиков на Bayre 9.7. Под лучшего штурмовика игры Су-25. Лучший притоповый штурмовик за Советский Союз. Это же Аполлон среди штурмовиков. Лучший и, по сути, на данный момент единственный. Да-да-да, мы поняли, что Су-25 номер 1 и быстрее надо бежать его покупать, чтобы унижать танкистов и бороться с нечистью за 7 очков возрождения. Ведь танкует грач Аки Боженко, а подвесное вооружение позволяет нам делать ну в среднем 1-2, а может даже и 3 кг за заход. Потом возрождаются всякие ЗРК и что-то наподобие бегает Панцера, и мы или отправляемся в ангар, или просто не можем подойти на рабочую дистанцию. А все из-за чего? Из-за отсутствия тепловизора и нормального зума в прицеле. Из-за чего найти противника на карте до того, как ЗРК противника найдет вас, становится практически нереально. Для них вы в перманентном подсвете из за ЛРС, а они для вас просто один из тысячи неразличаемых от других пикселей в прицеле. Именно поэтому я представляю вам просто какую-то немыслимую тактику-галактику от мира Вар Просто представьте, что вы летите на Су-25 и знаете не только где точно находится враг на расстоянии в 7-8 километров, но также знаете какая-то именно техника, знаете о подлете вражеской авиации, знаете об их количестве, а также о том, кто, когда и откуда пустил по вам ракету, за счет чего вовремя можете на нее среагировать, и это далеко не все плюсы данной тактики. Есть конечно же и минусы, точнее один, да и тот ну не совсем минус, а если еще и правильную технику убрать, так минус вовсе превращается в плюс, но обо всем по порядку. Что же нам нужно для данной токтики, галактики? Собственно, сам Су-25 и корректировщик, то бишь разведывательный БПЛА. Но для того, чтобы взять летку, надо что, естественно, набрать сначала достаточное количество очков возрождения, примерно около 700. Те, кто приходит ко мне на стримы, знают, что я предпочитаю стандартные отношения между мужчиной и женщиной, и поэтому не летаю на авиации, а вот мой коллега всегда готов помочь. Ты что нахуируешься? Летает он чуть лучше, чем э, катает на танках, и как вы понимаете, очки мы набирали ну раз через раз. Ты че выебываешься, гнида? Ладно, ладно, ладно, шучу. Раз через два. Блять, я тебя захуярил. Суть тактики заключается в том, что корректировщик при подлете крача помечает приоритетную цель, что очень важно, по которой Су-25 может отработать коррективной ракетой уже примерно с 7-8 километров. К тому моменту, когда ракета достигнет цели, Су-25 находится уже примерно в 4-3 километрах от поля боя и в таком случае можно отработать э, еще по одной цели, но уже неуправляемой ракетой и уходить на вираж из пояса ЛТЦ. Естественно в теории все очень даже более чем гениально, но на практике будут естественные абсурды. Роль сыграет не только человеческий Фактор, например, то, что я неправильно Или не вовремя, или ну, просто поздно Отдал эту информацию Но также и сама игра, как вы знаете, любит Вставлять палки в колеса, например, какая-нибудь Ракета, летящая в крышу Башни в танку и не делающая ваншот, ну как бы, понимаете, да? Никогда не было, и вот опять Тем не менее, из вышесказанного уже можно подчеркнуть то, что Уничтожаются именно приоритетные цели И на более-менее безопасном Для грача расстоянии Это первые два плюса данной тактики уже нахожу. А, понял. Вот он стоит. Чем идет Легчайшая вообще, бля. Также стоит подобрать правильную технику от БПЛА, так как это именно тот самый момент, когда вы можете из одного минуса, о котором я упомянул ранее, сделать очень даже большой плюс. Мы, например, выбрали именно Биглю 57, так как у нее есть радиофугасы, и если Су-25 серии на 6, то противник просто уводится на, на меня, и шансов э, пережить встречу с Бигляйт Паттером в ближнем бою ну, у него не так уж и много. Плюсом из минуса стал этот аспект именно из-за того, что мы взяли Биглю 57, которая очень сильно может помочь против вражеской авиации. А, например, тот же Радкомфлаг на том же БР-9.7 в немецкой ветке, ну, по сути, был бы просто бесполезным куском дерьма, стоящим за сараем. Ну, а также иметь немецкую фракцию в ампула союзника будет более чем верным решением, ибо играть против всяких фларок панцеров один, ну, как бы я никому не рекомендую. В общем, возможность саппорта против авиации противника это уже третий плюс, естественно, при условии правильного выбора техники. У тебя 6, у тебя по ходу. Да-да-да. У тебя да. шесть. Бег, Беглю, можешь взять? Надо на меня на меня вывести сначала. Можно, Он по низам идет как раз. Выводи, выводи, выводи. Все. Черт, Найс. отработали. Также можно выделить очень большое влияние корректировщика на выживаемость Су-25, ну или какой-либо другой лёдки. По сути, используя Су-25 вот не обязательно, главное, чтобы вам подвесы позволяли уничтожать технику. В общем, любой пуск, пук высер в сторону вашего союзника, вашего соотрядника, вы можете ему об этом сообщить, и он на это своевременно среагирует. Это уже четвертый плюс. Стоит в поле. Еще одна, пошла ракета, ракета! ЛТЦ, ЛТЦ! Хорош, блядь! Ухожу на этот. Уходи, Санта. Да. ЛТЦ, второй. ЛТЦ еще. Сосай, блядь. <laughs> также сам БПЛА будто бы какой-то триггер для многих противников, в особенности для каких-нибудь зениток. И они постоянно будут на вас отвлекаться, что также повышает шансы Су-25 остаться безнаказанным. Корректировщик также может помочь не запутаться штурмейку кучи трупов, которые разбросаны по всему полю боя, и правильно выбрать цель. Она от, вижу, я, она от тебя скрыта подожди она от тебя скрыта меркава вот здесь пустил nice. тут нет все равно живых. есть есть живые вот метка метка метка кидай пустил забрал Просто легчайший. <смех> ну и в конце я покажу вам бой, в котором вы увидите большую часть перечисленных мною плюсов. Не все, конечно же, ведь многие из них просто-напросто ситуативные. Но все же бой получился более чем показательный. Так что желаю вам приятного просмотра. Ну и лайк лепите и коммент писаните, что насчет данной тактики думаете. Всем пока, ребята, и до новых встреч. Валика. Валика вижу. Вали? Вот, вот здесь стоит. Давай. Отработай и забудь просто. Отработал? Летит? Очень долго летит Ну только 8 километров из меня С детства оттуда Вот сюда, да Это ВМА или что это? Не знаю Бля, тебя сейчас хавают Очень ниже, ниже уходи, ниже уходи У тебя 6, у тебя 6 Ну я ничего сделать не могу Че, у меня хвост нету Ухожу на тебя Выходи, выходи, срочно, срочно выходи Я вышел, вышел, я жду Блять, я оставил да? Я пока лечу. Сбивай его. Взби... Сможешь убить его? Марк, Сбил, э, ш... сбил, сбил, все нормально. Ты можешь уйти на по... починку? Лечу, лечу, лечу. Давай. Ну ты сядешь. Знаю, потому что я пилот. Потому что ты профи. Да, да, да. Самое главное садиться без шасси Че вот сюда Это зенитка Корректируем бери Пуск Ты корректируешь? Да-да-да Хороший Вижу Вот здесь Уже Уходи, уходи уходи. Вот тут типа еба сколько появилось есть это? The Su 57 572 есть. Это ВЗ-шка китайская. Быстрый, ну вот ВЗшка. Метку. метку, метку, метку, метку. Пошла? Пошла. Да, да, да летит, летит. Он по тебе нацеливается. Нет, нет, нет, все нормально. А, ну он тут что Ты захочешь уже? Да, да, да. Есть место, вот. вот он, вот здесь. Да, mm. это. о изи. Вот это кадр да. сейчас был. Все лучше отряд. Да. Ты по мне заливаешь что ли, Очешник. Эй, бля.